Добрый день всем, меня зовут Станислав Орехов, с нами сегодня в гостях Всеволод Хустинов и сегодня мы побеседуем, я не знаю о чем, но я думаю, что будет диалог очень интересный, прикольный, потому что мы познакомились через интернет, Сергей Король нас познакомил, сказал, что Всеволод ищет предпринимателя-блогера или как, предпринимателя-редактора, да? uh -huh. который может вытаскивать вопросы, какие-то смыслы, я в принципе такой, мне этим заниматься интересно. И мы записываем часто подкасты, интервью, и почему бы не пообщаться? Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься. что я специально не смотрел, кто ты чем занимаешься, но тебя представили как очень крутого специалиста в своей mm -hmm. области. У меня сейчас два проекта. Это маркетинговое агентство IT Agency и платформа маркетинговой аналитики Агентство Агентствует я... платформа, получается, два продукта. Да. Отлично. Ну, собственно, я предприниматель. Сколько-то времени назад я определился своей основной ролью. И теперь ее исследую, в ней живу, ее работу. От uh -huh. а чего предприниматели, какие еще роли ну, там были у тебя? И ты как ты говоришь, только сейчас определился или недавно, да, получается? Ну, no, еще было было? очень большой Скажи немножко как, о себе чем ты занимался и как пришел к агентству, либо вот к платформе. Окей, okay, давай какие-то основные вехи yeah. Агентство основано в 2004 году Между первым и вторым курсом Курсом универа еще И оно началось просто с каких-то маленьких заказов Такой полуфриланс mm -hmm. а, И такого было очень много вокруг Но просто почему-то вот наше агентство Из этой среды выросло Выжило и развивается 16 лет А там у, у, у остальных ребят из тусовки Там они с ну, другие стороны Просто путь пошел mm -hmm. а в к одиннадцатому году там доросли до там 20 или 30 20 с лишним человек это уже превратилось в такой там бизнес <связывая> но в ту сторону идти было неинтересно то что превращалось там, обычное рекламное агентство оно ну, просто клиенты реклама очень много суеты постоянные э, э, там, типа на 20 человек 30 клиентов и у всех бесконечной очереди задач ну типа, нервная работа мы тогда придумали концепцию с джедаями маркетологами взяли себе буквально 77 ключевых проектов и стали развивать их ну, клиентских стали развивать их по максимуму это оказалось очень удачным решением эти клиентские проекты но ну, и их, их продажи выросли просто в разы как следствие и наш доход тоже и как бы концепция прям выстрелила взлетела Тогда вот много всего интересного еще сделали, например, переехали на Бали половиной э, офиса, mm -hmm. э, и там э, в течение пяти лет еще, еще был э, офис. вот сейчас у всех там по пандемии удаленка. У нас э, remote first, ты вот начал что-то что, remote first ну, формат так? работы, когда а. по умолчанию все на распределенке, но еще есть офисы для, по необходимости mm -hmm. для желающих Прикольно, у нас примерно так же, не знал, что это ремонт Fest» фи называется <laughs> Так, давай, смотри, ты много чего рассказал интересного давай, Как я понял, то есть вы оказываете рекламные услуги для клиентов Несколько у вас ключевых клиентов, которым вы что-то делаете и это и является ваше ключевое ну, отличием да, от, от остальных. Вы сконцентрировались на какой-то своей, получается, фишке на именно нескольких клиентов основных. На 2011 да. год, да, и сейчас эта концепция все-таки разрослась. 20-30 человек в итоге все равно переросли, сейчас 80. Там совокупный обороты агентства под, под, под полмиллиарда рублей в год, угу. а чистая часть про, за, за услуги там 120 миллионов в год. А что вы делаете? то есть В да. чем ваши услуги? А, смотри, приходит, и как, ну, кому? Вот что, что, кто клиент и какие угу. услуги у вас? А, приходит, например, а, а, пик ремонт. Угу. Ну, это, это наш клиент, мы с ним публиковали кейс, могу угу. про него рассказывать, угу. вот, и он говорит, сейчас мы продаем там, а, Цифры с потолка, там, типа, 30 ремонтов в месяц. У -у -у. Э, и мы хотим э, за, к концу года продавать э, 130 ремонтов в месяц. Вот. А, и мы клиенту с, с такой задачей помогаем. У а, них есть под это ресурсы, а ему нужно рекламное, получается, воплощение. Ну, вот с точки зрения там, все, там, продуктового подхода, мы берем ту часть, которая называется acquisition. То есть, Что вот, за часть? Это первого касания с потенциальным клиентом, вот, что он видит, и что мы предлагаем, рано, да? Да, и, до, до, ну, собственно, mm -hmm. до продажи. Там интересная история, что вот вообще в этом сегменте, в этой части, части работы есть такой, типа, два очень больших этапа. Один ⁇ это долго-долго, это иногда месяц, иногда может год, э, искать такую комбинацию, э, механику, которая срабатывает. Вот, на какую именно аудиторию таргетироваться, на какой площадке, в каком канале, с каким посылом, <coughs> э, куда именно человека, человека вести, что ему, там, что ему там показать, чтобы ответить на все его вопросы, э, там возможно, там, на, на лендинг или на рассылку или на видформочку, или на колл-центр, um, отдел продаж или еще куда-то. И um, что именно ему там дальше предложить, например, там, в теме с... Вот. Нет, почему у меня в голову ремонт и приучили, ну, по ассоциации. Похоже, да. Мы занимаемся. Что там будет, там где-то дизайн-проект или какие-то сметы или что-то, но вот как человека провести по... То есть вы строите весь путь, тестируете его, как гипотеза, да, показываете, что он работает и дальше масштабируете по деньги. В общем, да, два больших этапа. Найти то, что работает, потом это масштабировать. А чем отличается от других ребят, которые примерно то же самое делают? Вот этот вот подход там твой основной. Именно такой подход, по сути, компании строят только в ин-хаусе, Нанимают там продукт менеджер продукт, маркетинг менеджеров там или head of acquisition такие позиции сложные слова что это значит то есть обычно делают в офисе создают команды и нанимают у вас агентством обычно отдают какие-то узкие функции маленькие типа у вас под ключ ну да мы объединяемся с командой клиента на проект вместе делаем. делаешь слушай мне всегда вопрос возникал пока далеко не ушли Ко мне очень часто пишут разные ребята, говорят, давай вот мы тебе там настроим, вот примерно то же самое, чем что вы, и говорят, давай деньги сначала. Mm -hmm. Я думаю, что, ну во-первых, ты мне написал, ну то есть получается, и во-вторых, давай ты настроишь ли такой умный все работает, а потом процент получишь. То есть у вас заранее платит клиент, либо вы на результаты работаете. 50-50. То есть э, у нас чаще ча часто модель, когда э, есть часть, которую клиент оплачивает там, uh -huh. по фиксу за услуги, и часть, которая success fee, которую мы получаем в случае, uh -huh. если Круто. мы достигаем каких-то крутых результатов. Uh -huh. вот. Но это история про. Общие цели, общие стимулы, разделение рисков и совместная работа. Потому что, ну, по, по, по сути, это история про построение и масштабирование бизнесов или как минимум продуктов внутри, внутри, внутри компании. И там не бывает так, что… Э, вот кто-то один может сделать сделать все, что это, это, это, даже вот то, что я рассказываю, там часть про аквизишен, это все равно часть сильно большей системы, там про продукт, про отделы продаж, про потом в Продукт тоже идете, да, лезете? В продукт как мы, мы, мы, мы, мы лезем э -э -э, немножко совсем угу. там в часть про ценообразования, про позиционирование, про такие вещи, но там обычно мы все-таки не меняем продукт существенно. Круто. А кто ваши клиенты? То есть они вас сами находят по рекомендациям как-то, либо вы рекламируетесь сами, вы как привлекаете клиентов на такие задачи? Или у вас стандартные уже набранные, и вы с ними работаете? это ну Во-первых, есть большой достаточно пул клиентов, с которыми мы работаем годами. Uh -huh. а, Во-вторых, в основном это рекомендации и еще в какой-то какой объем. Это там… Нетворкинг, контент, маркетинг, ну то есть чтобы. Mm -hmm. То есть рекламу там и... директ вы сами не дают, гелендинги все остальное. Ну, мы сейчас экспериментируем Делаем с этим, mm -hmm. вот, с переменным успехом. Там есть такая специфика, что в нашем сегменте в услугах каких-то можно конкурировать с рынком блог, если ты находишься в нижнем ценовом сегменте, mm -hmm. потому что люди, которые принимают решение о заказе какой-то услуги, вот, через поиск в интернете. Скорее всего, это там небольшие проекты Как только идет с ней речь о что-то серьезное Это все mm -hmm. ищется не через интернет, а через рекомендации В профессиональной mm -hmm. среде или в среде предпринимательской mm -hmm. вот. Я предполагаю, что... это про твой бизнес очень мало чего знаю, кроме, mm -hmm. кроме сегмента Я предполагаю, что если ты в среднем или верхнем ценовом сегменте Ты тоже не по рекламе всех клиентов находишь ну, я не при рекламе нахожу, но я считаю, как бы это особенностью такой моей, и, наверное, больше упущением. То есть ко мне всегда приходили именно по рекомендациям а, тоже, и ну, то большая часть клиентов там сходили и говорят, да, нормально, классно, можно брать, и контент-маркетинг я делаю. Вот, mm -hmm. Но в целом это работа, часть схема, но масштабировать ее достаточно тяжело. То есть в любом случае я считаю, что выгодно делать ну, такие вот маркетинговые всякие стратегии да и рекламы, но, uh -huh. наверное, не в лоб продавать, а все-таки больше, чтобы реклама, скажем, полезного контента, вот такую штуку. Вот. Я думаю, что это будет работать. Я не сильно разбираюсь, получается, в там, таргетинге и всем остальном, то есть я знаю, как надо, но мы для себя не используем, мы используем uh -huh. там, для наших учеников, там, для наших ребят, это все мы даем. И да, мне кажется, это тоже надо делать, uh -huh. просто тогда ну, это такое, как бы одна из частей масштабирования, полезная, может быть. Так, да, давай я подытожу, что я понял, вы работаете с крутыми крупными компаниями, которые за много денег заказывают у вас комплекс маркетинговых э, всяких разных движух, да, которые позволяют им приводить клиентов на их э, уже сформированный э, продукт. Mm -hmm, да, не обязательно за прям супер много денег, то есть это всегда ну, <coughs> это, клиенты, конечно. которые… Да, за, то есть за, они за, в выгоде, это... получается. Mm -hmm. Ищите вы их, вернее они сами вас ищут получается, по рекомендациям, и хорошо, а в чем фокус? Ты говоришь, что у вас какая-то джедайская такая вот тема, миссия. Я вот это до конца не понял. Что это за философия или что это? Что ты имел в виду, когда сказал, что вы отвечаете с чем? Какая-то фишка? Ну вот есть фишка про то, что в целом все стараются делать максимально узкую специализацию. А мы наоборот специально в одном человеке объединяем несколько ролей. То есть, там, mm, например, в мастере, да, в -то? Да, такой uh -huh. мастер. То есть у нас работают команды, из, там, допустим, есть менеджер, который такой больше, продукт-маркетинг-менеджер, uh -huh. и джедай-маркетолог. Mm -hmm. вот, и первый больше думает про коммуникацию, стратегию, юнит-экономику, ключевые точки роста, а второй может э, руками прям настроить и, и, и рекламу, и спроектировать лендинг, и собрать нужную аналитику для всего, для, для всего этого. И они вот так вот в, в паре работают и закрывают вот все основные mm -hmm. э, Зоны вот этого привлечения клиента. И плюс к себе в команду они еще подтягивают дизайнеров, разработчиков, поисковых mm -hmm. оптимизаторов, редакторов спецов по развитию отделов продаж. Я снова кого-то забыл. Ну, аналитик, аналитик, аналитик, Аналитик, отлично. Супер. Похоже очень как на нас. У нас также сделано: у нас есть дизайнер и есть менеджер пожалуйста вот вот эти два все-таки два специалиста не один получается или один какой-то ответственный другой его помощник либо они равноправны А эти две роли равноправны ага. а как они тогда кто отвечает за проект вдвоем а... как они вдвоем отвечают ну вот так они работают в плотной связке но ну, а если И... что-то идет не то кто виноват они по сферам разделены либо ну как а... Получается а... Да, вот обычно понятные а... темы а... Да, в каждом конкретном проекте они между собой делят угу. зоны этого проекта, но э, цели у них при этом общие. А давай, какие навыки тому у первого, чтобы быть понятно? Первый, э, что ты сказал, он делает какую-то аналитику, да? Ну, там э, он разбирается там, в бизнес-стратегиях, в юнит-экономике, угу. в, э, в маркетинговых стратегиях, в переговорах. Угу. Вот, в... Он больше как менеджер он получается как менеджер. системщик. А второй? Mm -hmm. Там страцессии проводит. А второй, он тоже понимает во всех этих вещах. В принципе, они, они Но он взаимодействие настраивает взаимодействие. руками это но... все. Да, но он все, ру понял. руками делает. То есть один делает, а другой получается… А, генерит что надо делать интересно да нет они оба обычно. оба генерят а почему тогда ну, как, как это, они ищут, это, это, можно, наверное можно это сравнить вы вот, знаешь в там, креативных агентствах есть такие креативные пары типа, mm -hmm. э, как-то копирайтер и и дизайнер mm -hmm. и вот они вместе что-то придумывают обмениваются идеями э, и решают так, окей, де, окей делаем так Слушай, ну идея интересная, ну и здорово, что у вас работает, я просто пытаюсь переложить на нашу часть, у нас все-таки есть один ответственный специалист, ну как бы они, естественно, оба ответственны перед там, руководителем и так далее, но у нас как сделано, давайте просто тоже mm -hmm. скажу, у нас есть ведущий дизайнер, это ведущий специалист, он отвечает за, в принципе, все, что работало, чтобы mm -hmm. клиент получил дизайн, защита самого проекта, и ну, доказательства там, что это будет работать именно вот так. Есть mm -hmm. менеджер, он отвечает только за договор, mm -hmm. то есть он как раз следит за тем, чтобы дизайнер не выбивался из сроков, да, чтобы все mm -hmm. было четко, чтобы встречи назначались, и чтобы клиент написал согласованно, ну, чтобы, mm -hmm. соответственно, прошел этап. вот, и, и они тоже вдвоем работают. вот, Но именно у них получается они ну, нигде не пересекаются в плане. То есть, менеджер не может за ведущего дизайнера там, попытаться сдать какой-то проект. Да, но у нас вот в командах, которые более функциональные, например, поисковые оптимизаторы, вроде вот такая, да света, как как ты ага. рассказываешь, за все отвечает там старший на, на проекте именно угу. специалист. А там мы, например, там роль менеджера, во-первых, там даже не всегда есть, если есть, то у нас скорее вспомогательная угу. вот такая. Вот, но вот именно в проектах по построению по, да, по, по, да, по, по, по продаж, да, вот эти, которые... Прикольно. Там должна да, быть да, пара, да, это люди, которые друг друга и дополняют, mm -hmm. и челленджат, и э, там, mm -hmm. делают совме совместные итерации, и могут там и покритиковать, и придумать, предложить. Потому что это же все про поиск нового, поиск того, что работает, быстрые, быстрые итерации. Mm -hmm. и, такие циклы очень сложно делать, когда ты один. Да, да, да. Слушай, классная штука. Вот в чем дизайн там у нас отличается, получается. У нас именно проектная работа, то есть когда мы строим студию, ну вот у нас есть система построения таких команд, и ну, другие дизайнеры тоже ее внедряют, mm -hmm. работает. А почему она именно вот такая модель там, как у нас? Потому что мы не меняем этапы от проекта к проекту вообще никогда. А mm -hmm. У тебя получается, ну вот, более, скажем так, приземленная задача. А когда что-то новое придумаешь и стартапы запускаешь, то вот, наверное, твоя модель тоже очень классно будет работать. Да? Здорово. То есть, Короче, я... какой вывод у меня? В зависимости от того, у тебя стартап-модель какая-то новая, что еще что не было, либо у тебя э, стандартный какой-то путь, ты выбираешь команду и игроков в этой команде вот, либо по первой, либо по второй модели. Угу. Прикольно. Да. И, кстати, даже когда мы э, общаемся с э, потенциальными клиентами, вот я им прямо говорю, угу. есть, смотрите, вы нанимаете даже не, не, не агентство, а конкретную команду. Угу. Там, посмотрите на них, пообщайтесь, что они предлагают и делайте осознанно. А вы прям, ну, они прям с ними общаются, да, сначала? Да, у нас нет. И ли... это же команда продает, как бы, или, или нет, или у вас отдельно идет продажи? А, по сути, это же команда, же команда. команда и, и, и продает. Угу, прикольно. Я встречался как-то с агентством, я тоже баловался разными там продвижениями, всем остальным, и думаю, как вот развить. Вот, встречался, именно тоже мне команда как бы, ну, рассказывала, что они предлагали сделать именно те люди, там, с которыми работали. Mm -hmm. Вот мне как раз не нравилось то, что продавец там один, а я говорю, а кто делать-то будет? Mm -hmm. Ну, типа, потом познакомимся сначала оплачивай. Mm -hmm. Нет, так не пойдет. Как-то мне кажется, очень странно. No, <laughs> вот, вот фишка, потому что они раз... красивые рассказывают, да, потом кто будет делать, mm -hmm. какие-то фрилансеры mm -hmm. из Беларуси. <laughs> mm, Это фишка там, настоящих профессиональных, профессиональных услуг, mm -hmm. что да. выбирают. Человека для конкретного или человека. Да, да, согласен. Или ну, как минимум ключевых людей, там, на команду потом могут еще команду разных людей подтягивать. Но вот тех, с кем ты общаешься, кто тебе дает обещание, да. важно, чтобы это был тот же человек, да, да, который да, да, да, ты да. потом будешь работать. Да. Я здесь как ролевую модель для нас смотрю даже не на студии, не на рекламные агентства, а на консалтинговые компании. Угу. Там также, да? Да, то есть там такая же история про то, что ты там сразу общаешься с консультантом, с человеком, с которым ты будешь работать. Там тоже история про то, что очень много про обучение и развитие людей внутри, но не абстрактное, а там на, на, на живых проектах. И там, например, там у консультантов интересная история про то, что там человек с, там, с младшей, чуть ли не со стажерской позиции, делает примерно то же самое, что он будет делать там следующие семь лет на роли там, старшего консультанта. Там работать с клиентом, защищать свои решения, там, проводить исследования. Просто начинает он с каких-то очень маленьких задачек, но внутри той же команды и того же там, типа проектов. Вот. А, и под, просто потом у него постепенно накапливается опыт э, и он становится все более опытным, за все большие зоны может отвечать или все более сложные проекты. А когда приходят э, вот, альтернативная этому концепцию, когда начинается там, специализация, чек-листы, э, э, шаблоны бизнес-процессы жесткие, там получается, что люди, людей нанимают там, не знаю, например, на младшие позиции, и они учатся работать по чек-листам, а через год-два-три, когда им дают первый настоящий проект, за который они отвечают, оказывается, что в компании они работают три года, а за проект пытаются отвечать первый раз. А зачем им давать отвечать за проект, если пусть они работают, там, не знаю, копирайтером либо программистом, зачем их толкать туда, где у них свойства нет? Ну, я скорее говорю вот про… А. Хотя... Там две части. Я, у деле, меня работает... просто такая модель, я почему mm -hmm. говорю. То есть есть люди, но ну, почему я ее придерживаюсь, она в принципе рабочая схема, но оговорюсь не, не в тех проектах, где у тебя стартапы и что-то неизвестное, где у тебя все стабильно, понятно. примеру, у нас есть там TD визуализатор, который картинки рисует. Он, ему не нужно быть там, ни дизайнером, ни чертежником, он просто сидит, картинки рисует, он может годами их рисовать. Пусть он 5 лет на этой позиции ну, работает. Он счастлив, он работает, как бы у него есть чек-листы, у него есть стандарт качества, и, собственно, зачем его толкать куда-то еще? Mm -hmm. Ну вот у нас другая концепция, потому что Потому очень что очень у, тебя, у вас, другая, у вас да. другая история, то есть mm -hmm. у нас стандартно все, и в этом как бы суть основная, да, она масштабируется. У вас получается команда, то есть твоя задача получается, как руководитель, насколько я понял, собрать вот эти команды и мотивировать их двигаться вперед. То есть mm -hmm. как-то обучать, показывать, рассказывать и… как. Да, mm -hmm. такая mm -hmm. да, тема. Да, да. Ну даже еще чуть дальше, я скорее mm -hmm. создаю… Свою роль вижу в том, чтобы создавать среду, в которой да. растут люди, команды и направления. Круто. Сейчас плавненько двигаемся в сторону, даже не плавненько, в сторону партнерства, элементов самоуправления. С сотрудниками. С сотрудниками, да. Сейчас раздали первые доли. Mm -hmm. uh, и uh, вот все, эта система потихоньку взлетает Круто, а где ты это посмотрел? Ты обучался тоже так, таким темам? Uh, uh, yeah, yeah, yeah, yeah, я, я готовил проект полтора года mm -hmm. Я консультировался с очень большим количеством людей uh, и, и, и книжки читал, пересчитывал, mm -hmm. типа мастера И с людьми из консалтинговых компаний, из топовых позиций Как mm -hmm. раз узнавал, как, как у них там устроено Там, знаешь, там же американская система, где есть вот классическое партнерство, фамилии еще в mm -hmm. названии компании. Да, слушай, знаешь, вот в этой теме я смотрел фильм, Ну кстати, мне понравилось, по организации очень похожа. Э, с юристами там были, mm -hmm. значит, э, не помню. Ну, с Да, сюз. Вот. Mm -hmm. Там, в принципе, ну, очень неплохая модель описана, то есть там есть э, главный, вот эта вот э, девушка темнокожая была, значит, mm -hmm. главный этот самый, который ведущий специалист, и вот ему помощник талантливый дали, как они там развиваются. То есть там, ну, похоже, собственно, они все хотят, как бы, чтобы быть членом, членом команды получить долю в компании, и поэтому они все стремятся к этому. Uh, да, но при этом мы еще сделали, вот, поговорив как раз с людьми, которые такие компании строили на больших масштабах, сделали, дали рекомендации там, какие минусы в этой модели, uh -huh. и в итоге получилась такая гиб... гибридная минусы в том, что там в центр идеологии такого партнерства заложена история про знаешь, таких одиноких волков, который mm -hmm. такой каждый партнер такой одинокий голодный волк, который который просто вместе сбиваются в стаю, потому что вместе они могут достичь большего, но при этом каждый остается очень индивидуальным. Там получается очень много внутренних ну, да, трений да. и разных конфликтов по управляющего <laughs> партнера, основная роль получается как-то сделать так, да, чтобы да, они да. друг другу глотки не перегрызли. Но это по ценностям как раз отход, да, то, что ты сказал, что да, тебя интересуют ценности. Вот, я не хочу такую среду ага. строить а, И там, когда я спросил а вот у хуже. человека, который как строил большую компанию, он говорит, что бы он изменил. Он не делал вот такое М -м. партнерство просто стопроцентное разделение там прибыли и рисков и там где каждый просто один mm -hmm. каждый сам за себя но немного не не собирать предпринимателей собирать сообщество выращивать предпринимателей привлекать mm -hmm. предпринимателей по ценностям распределенно. Да. Хорошо, а ты сказал, вот ценности, там тебя сейчас тоже интересуют. Как ты понимаешь, я сейчас этим тоже занимаюсь, я два месяца назад вообще смеялся, психология никогда не увлекался, не занимался. Где-то год назад понял, что в принципе там есть что интересное, структурное для управления людей, проектами и всего остального. Погрузился немножко в эту тему, два месяца сейчас разбираюсь. Как ты видишь ценности, да, какие может, у тебя, как с помощью ценностей можно управлять людьми или создавать что-то, продукты. В принципе, сама история про ценности была для всех людей в агентстве всегда важна, и это упоминалось, говорилось, сказали, там, это наши ценности, это не наши. А какие ваши ценности, сразу, там, что у основное? А, польза, mm -hmm. развитие, а, человечность, там еще парочка, вот эти, наверное, основные. Mm -hmm. вот. Интересно, просто интересно, как, как мы их формулировали. Нам помогал Алексей Бурба, и мне, и каждому человеку, кто хотел это сделать, дал упражнение, где нужно было сформулировать там, с помощью определенного процесса свои собственные ценности вот, и проверить, что они, что они настоящие. Про это буду чуть позже рассказать. Mm -hmm. а, так, там, те люди, которые хотели, человек 20-30 из, из всех, это упражнение проделали. Плюс он а, провел интервью с 20 людьми из 80 в разных ролях, чтобы было такое распределение более-менее равномерное и, и, и по грейдам, и по направлениям внутри агентства. Вот, и там предложил какую-то черновую версию, потом за, сколько, за сколько итераций обсуждений а, внутри. Мы их докрутили, причем важно, что там самая фишка не в том, как мы почему в заголовок группу поставили типа, польза а много подпунктов и конкретных примеров действий практик и кейсов как это как это реализуется именно у нас ну, например мы говорим что нам на, нам важна польза и это означает что на а, Встречах, там, в любых встречах с потенциальными клиентами мы, во-первых, стараемся, чтобы каждая встреча заканчивалась чем-то полезным для клиента, даже если мы там с пятой минуты понимаем, что мы с ним работать, скорее всего, не будем. Mm -hmm. а, Во-вторых, если у клиент своим бизнесом приносит миру больше вреда, чем пользы, то мы с ним не будем работать. А там кто это даже... не если человек, который там, ведет переговоры с потенциальным клиентом, начинает сомневаться, он э, постит в канал про ценности свой кейс, и там люди там, высказывают какие-то аргументы uh -huh. э, за, за или против, и там принимается решение. Uh -huh. То есть, он сам единолично может принять, то есть, как это происходит? Он, у него на него единоличная ответственность, либо если он только сомневается, может он дать, или он обязан это сделать? Uh -huh. Какой-нибудь uh -huh. пример там есть, кого вы не взяли, например? Uh -huh. Был такой, такой кейс, компания, которая э, там, в регионах расклеивает объявления, там, mm -hmm. типа работа кладовщиком в Москве, привозит людей в, в Москву, серит их в общежитие mm -hmm. и да, через аутстаф отдает работать во всякие там, Ашаны mm -hmm. и такие компании. Mm -hmm. В принципе, когда ты первый раз про это смотришь, это звучит как довольно хорошую историю. Люди получают возможность заработать, а Шан получает возможность закрыть все позиции, которые у них есть. Но когда там чуть-чуть начали разбираться, выяснилось, что там общежитие просто совершенно невозможно отвратительное. Uh -huh. uh, у людей там половину зарплаты потом забирают штрафами uh -huh. uh, и там, процент людей, которые говорят, типа, что они довольны этим, тем, как все устроено, uh -huh. и что они хотят повторить этот опыт, там очень, очень, очень есть, но, он, но очень, очень маленький. Когда мы с клиентом про это поговорили, он сказал, ну да, такие дела, но мы вот там строим новое общежитие, когда-нибудь оно uh -huh. может быть достроится. Мы Понятно. в этот момент поняли, что... Лучше, да, он будет. Но при этом очень важно, чтобы это не превращалось, знаешь, такое, в радикальное движение за да, потому что, ну, например... Мы там для себя решили, что с, там, со ставками на спорт мы работать готовы. Mm -hmm. То есть мы вроде обсуждали эту историю mm -hmm. с разных сторон, и в итоге решили, что там, это приносит людям много азарта, радости, mm -hmm. интереса, позитивных переживаний. И вот две чаши весов, mm -hmm. там, естественно, есть вред, и, к сожалению, есть люди, которым э, ну, типа, противопоказано вообще сталкиваться с этим. Вот. Но вот что... Пользы тоже есть, да, она много, и мы, в принципе, готов, готовы, там, допустим, с этим, с этим сегментом работать. Uh -huh. А там с массовым алкоголем, сигаретами, например, нет. Uh -huh. Понятно. Здорово, ну, классно. А где-то прописаны эти ценности, или вы как-то Да, очень важная история да, что, что, да. что, что, что мы их с, вот, сформулировали, привели очень много кейсов, сделали несколько итераций с большим количеством людей из команды, Потом провели сессию вот на, на, на полный день с со, со всеми со всеми кто хотел час ну, практически все поучаствовали, там три четверти mm -hmm. а, и там каждый человек делал свое упражнение про свои личные ценности а потом находил как они мочатся с ценностями а, агентскими и там для меня хороший показатель например что а, раньше бывали ситуации, когда аргументация что там этот человек нам подходит или не подходит по ценностям скорее это было типа, аргументация в стиле он мне не нравится но я это сформулирую через ценности mm -hmm. когда у нас появились прям обще сформулированные ценности с практиками с примерами со всем остальным эта история стала работать для действительно объединяющей для, для, для, для, для, для всех общей и вот понятно. Когда такое звучит, то это более объективная, более общая для нас штука. Нет такого, там на бизнес-экскурсию в Oil Energy ездил, они там с каждую общую встречу, каждой команды пытаются начинать со своей там миссии и с обсуждения какой-нибудь из ценностей. Вот, такого религиозного, религиозного отношения к этому нету. Но при этом я уверен, что если там будут появляться какие-то кейсы и практики, которые существенно противоречат нашим ценностям, это не пройдет незамеченным и это не, не станет массовым, не будет распространяться. А у вас они написаны где-то? Или... Да, у нас есть. есть детоксик, в блоге огромный. или на сайте, да, где-то написано? где как человек может ну, понять ну, на, на, на, на, на сайте в вакансиях мы там пишем очень кратко краткую вероятно постулаты. да а вот подробно она сейчас для внутреннего используя не знаю возможно мы ее опубликуем в принципе у нас на сайте там уже за сотню разных полезных uh -huh. материалов которые мы публиковали может быть ценности тоже публикуем но тут знаешь Важно сохранять баланс такой э, интимности, все-таки это наша внутренняя э, uh -huh. штука, и не все, для, для того, чтобы она была э, живой, не нерафинированной, некоторые вещи должны оста оставаться внутренними, иначе такое появляется ощущение, дополнительное давление. То есть, мы, в принципе, кстати, открытость – это одна, одна yeah. из ценностей, это вот есть большой пункт честности. и одно из них – это максимальная открытость uh -huh. и прозрачность. Мы ну, нас... не все. Тайна, наверное, еще какая-то есть, да? В, нет, внутри открыто на всех там mm -hmm. 99%. Единственное, что я пока что еще не смог у, убедить людей, это про открытые зарплаты. Mm -hmm. вот. Кого? Каких людей? Всех? То есть у тебя люди, получается, против открытых зарплат или что? Пока да. Почему? Они говорят, никому не говорите, сколько я получаю? Mm -hmm. Сами? Я на самом деле так понимаю, что просто это очень много неуютности, кто-то видит в этом mm -hmm. ограничение возможностей, скорее это не, просто непривычная история. Mm -hmm. но, как, вот у нас пятая важная ценность – это самостоятельность и ответственность. Mm -hmm. Я не могу прийти и продавить это решение. Mm -hmm. есть, я, должно, я могу там аргументировать, убеждать, а, но в общем оно должно созреть, и люди должны его самостоятельно принимать. А ты какую роль выполняешь в в компании? У тебя в основном, пока ну, пока как я слышу, люди сами самоуправляемые, да, и что-то там сами решают. Это ты что делаешь? А, ну, в прошлом прошлый год был кризисный, поэтому понятно, включался во в во, во все. Да. И в продажи, и чуть-чуть в проекты, а и в а, там, помощь управление с каждому на каждому направлению. Сейчас, вот. извини, пожалуйста, я почему спрашиваю? А а, смотри, какой момент. А, ну, как мне казалось, там, ну, опять же. Как, как я думаю, да, ценности как раз они идут от основателя, да, от э, руководителя, как, как, как он придумывает. У вас немножко по-другому подход, он очень интересный, что у вас сформировал все, а потом ты опросил людей. По сути, компания это э, как ценности общие ценности людей показывают, mm -hmm. да, может быть даже ну не столько и твои. Вот они да, пересекаются, да, но не на сто вот. И получается, как ты с этим управляешь? То есть ты все-таки управляешь этим, или это какая-то неуправляемая организация? То есть, Мы где сейчас... твоя зона ответственности заканчивается или ее нету вообще? Ты просто как бы, на карточку деньги получаешь по итогу? Я сейчас своей ответственности считаю вот, построение этой среды. Вот я закончил большой проект про систему с партнерством и с распределением долей. А что это за проект? А, вот то, что ты рассказывал. Да, да, да. В компании. То есть, ты где-то обучился, как это делать, и сейчас его запускаешь? Ну, провел исследование, mm -hmm. много Сколько. с кем поговорил, и в итоге придумал, защитил эту историю с, у своего партнера, mm -hmm. с, которым, который, с которым мы основали собственно агентство, mm -hmm. и согласовался со всеми в команде. И вот мы первый раз прошли этот цикл, когда mm -hmm. по итогам прироста за год было распределение долей среди тех людей, которые сделали самый большой вклад в рост агентства за год. Круто. Вот, вот эта история я считаю очень важной. И сейчас мне важно, чтобы команда научилась принимать самостоятельные решения, которые касаются всего агентства. То есть внутри направлений у нас их там семь. Степень самостоятельности очень высокая. С тем направлением, ну что это направление вообще? Ну, как теории? раз э, менеджеры, джедаи, маркетологи, дизайнеры, разработчики, поисковые оптимизаторы, э, редакторы, контент-маркетологи и э, спецы по развитию отделов продаж. Ты сейчас просто по людям сказал. Я думал, направление это больше по продуктам или по клиентам. Смотри, ну вот это э, э, команды, э, направления. Они по специализациям сформированы, угу. но дальше на конкретный, на конкретный проект а, они... собираются люди из разных направлений. Угу. А Слушай, вот интересно, столько получается людей, там, ты сказал очень много, они на зарплатах сидят все или по мере необходимости получают оплату за проектную часть? Ну, у нас очень долго, большую часть истории агентства были а, только фиксированные зарплаты, угу. которые росли вместе с грейдами. Плюс был вот часть парттаймщиков с оплатой по часам, но они все равно полностью интегрированы в агентство. И mm -hmm. ты даже не всегда знаешь, это человек full-time или part-time. Mm -hmm. а, а, и тоже как раз за последние три года появилась а, бонусная часть, которая в принципе строится по идеологии разделения прибыли. То есть вот мы достроили вот внутреннюю отчетность, чтобы понимать, как какой вклад в итоговую прибыль дает каждое направление, несмотря на то, что на проектах они uh -huh. вот так в вот перемешку все работают. И вот часть, часть, часть прибыли направления распределяется между людьми. Финансовую модель такую построили, да, чтобы понимать, откуда что идет? Да. Причем, а так... вы часам считаете, по, ну, по времени, кто на каком проекте, сколько работал именно человек? это тоже считаем, да. да ну, то есть цена для клиента может быть там или по часам, да. или фиксом, или фикс плюс success fee. Mm -hmm. а, но внутри мы, естественно, считаем экономику всех проектов, mm -hmm. а, исходя из там, прямых расходов и из себестоимости там, по внутренним ставкам модельным рассчитанным. Да, прикольно. Ну, у нас примерно так же. Слушай, а интересно, как, ну, пока я вот самое такое, как бы не, знаю, не слабое, а область такого непонимания именно новых клиентов. То есть либо у вас вообще ставка на это не идет, либо ну, получается вы работаете с более глубоко интеграцией с клиентами, которые уже были, вот. либо я вот не вижу, там, кто ответственный именно за новых клиентов, как они приходят. То есть кто-то что-то делает, и приходят люди по рекомендациям каким-то образом и дальше команда берет и начинает работать. В такой модели можно прогнозировать как бы рост? А, ну, во-первых, да. Плюс у нас есть довольно э, обширный контент-маркетинг. Угу. Вот, и там получается... Вы отслеживаете, что оттуда там люди идут, да? По контенту. Там, знаешь, там такая история, так как это все-таки профессиональные услуги с достаточно высоким чеком. Все равно 90% случаев люди принимают решения по рекомендациям, но контент-маркетинг очень помогает, потому mm -hmm. что он, ну, во-первых, показывает, чем мы вообще занимаемся: там, кейсы, статьи, примеры. И там люди как-то все-таки узнают, с чем к нам можно обращаться. Во-вторых, ну, важно все-таки быть на, на слуху, чтобы когда даже продакт-менеджер спросит, у кого у какого-нибудь своего, своего знакомого, к кому обратиться с такой задачей, этот знакомый, ну, эксперт с, с рынка, вспомнил про, про нас, просто потому что ну, давно она знает и кейсы, видел, может быть, знаком с кем-то и проектах пересекался. Но еще мы у него свежи в голове вот здесь сейчас, потому что он что-то недавно от нас видел. Видел, слышал. А да. и, и еще, чтобы когда вот этот там, руководитель или продукт менеджер принесет идею встретиться с нами в свою, в свою команду, там почти всегда получается, что один-два человека говорят «О, а я три года назад по планам обучения джедаев IT agency, там осваивал, там, знакомился с профессией». Mm -hmm. Вот. И а вот... у вас обучение какое-то еще есть получается, да? А... Вот это что а... за обучение джедаев? Ну, там там, обучения, там, там была, была такая история, что мы для внутренних целей сделали план обучения mm -hmm. просто по зонам, какие вещи нужно, нужно закрыть человека там в первые пару лет, просто чтобы у него основные зоны… К вашим семи функциям вы готовите? Ну, в, в, mm -hmm. в общем, да. И мы просто его в какой-то момент опубликовали, он сейчас может быть… Это как курс или как методичка или что-то? просто… Список, стандарт профессии. Да, стандарт Понял. профессии, ну, просто только, большая, кстати, ст... большая статья на сайте. Круто. Вот. И вот так, так оно и работает. Контент-маркетинг он напрямую сам по себе клиентов не генерит, но он очень повышает и рекомендации, и конверсии, и, в принципе, доверие. Здорово. Давай, смотри, ты написал пост очень интересный, да, что вот хочешь там рассказывать о там, себе о проектах, о ценностях и сказал, что тоже можешь там быть полезным, получается там аудитории. То есть для того, чтобы э, проявить себя, да, получается, ты рассказываешь там о своих кейсах, материалах. Там у тебя была интересная такая штука, что э, построение имя компании, да, например, как твоей, там вывод на следующий там уровень по деньгам. Э, то есть ты про это хочешь рассказывать или про что-то еще? То есть какие э, задачи у тебя стоят для того, чтобы развиваться в блоге? Э, как ты хочешь что-то транслировать? У меня... Общая идея такая. То есть я сам в, в чем-то разбираюсь постепенно, там, обучаюсь, пробую, получаю какие-то результаты. И вот там, сейчас глобально меня интересуют ценности и, и, и идеи про предпринимательство, про личное развитие, такие mm -hmm. вещи. А что это каталось... какой-то ну, продукт или что это? Вот, как, как, Предпринимательство, что именно и что про личное развитие. Ну, например, да. там, из, там, я долго разбирался, что, что, что значит, что такое предприниматель, в чем его роль, и что самый интересный вопрос: что является законченным результатом. То да. есть, как вот ты предприниматель, когда ты можешь сказать готово? Когда у тебя продукт готов, ты его продал и у тебя есть ну, как бы поток, который его покупает, рекомендует, конечно, когда движуха начинается. Когда у тебя система есть по зарабатыванию денег автоматически, ну, готовая, рабочая, без тебя. Вот, наверное, вот так. Вот там с, без тебя есть интерес, интересный момент угу. Ну, то есть, во-первых, пока ты выполняешь операционные роли в компании Включая роль гендиректора, это, ну. не, это не считается Ну, я про это и говорю, что без тебя Да, не считается как готовый продукт Это считается как, не знаю, самозанятость какая-то просто высокого уровня да а дальше интересно когда, когда можно сказать готово и я ты продал скажем я пришел собственно к трем к, к трем сценариям да. сценарий номер один это когда компания продана да. причем там кстати интересно что было стереотипы или такое ощущение что продажа компании это что-то ужасное и плохое и что это предательство у кого? людей идеалов у меня так было. А интересно мне откуда из... оно интересно ну возможно из из из того что агентство никогда не строилось как компания а а предпринимателям я себя осознал ближе к ну, не так давно. И только позже я недавно осознал, что на самом деле нет, это просто компания становится частью чего-то большего, скорее всего, с большими бонусами для всех, кто в компании, и для той компании, частью которой она становится. И в принципе нет, на этом жизнь не заканчивается, а наоборот сейчас начинается какой-то новый большой важный этап. Соответственно, это сценарий номер один. Но вот агентство решили не продавать никогда, потому что... Оно про другое, Оно вот про, про людей, про ценности и про органическое развитие. Странно, ты только что сказал, что это наоборот хорошо, но решили не продавать. Именно единства нет. А второй сценарий – это вывод компании на IPO, когда у нее появляется очень много стейкхолдеров, там все корпоративные системы, всякие процессы. И, по сути, это способ интегрировать компанию в общество в целом. Uh -huh. Там в нее начинают инвестировать на какие-нибудь пенсионные фонды. И, короче, она уже плотно вплетается в структуру экономики и общества в этот момент. И предприниматель, который строил, может сказать, okay, готово. — Я молодец. Будет — Я молодец. Там дальше будет совет директоров, наемные директора, стратегии. Uh -huh. Дальше ребята разберутся. А, третий сценарий, тот, который ты, возможно, кажется, упоминал, а, нанять наемный гендиректор или там наемный совет директоров, ну, mm -hmm. возможно, подумал. Я больше продуктового мысли. то есть у меня как бы законченный продукт, это вот первая часть больше Так гендиректор тоже, но самому акционерам остаться Да, но это не работает Это согласен Потому что потом, рано или, во-первых, гендиректор будет очень сильно влиять на культуру и ценности компании Если они для тебя действительно важны, как в случае, например, с агентством Скорее всего, это будет в другую сторону вводить Но самое главное, что рано или поздно человек уйдет это снова станет твоей проблемой найти кого-то следующего как, то есть, как бы, пока ты остаешься владельцем в такой роли это не это все еще не готово и четвертый путь интересный это как раз движение в сторону самоуправления и возможно самовладения. в россии такой кейс только один известный это oil energy дмитрия зацепина mm -hmm. вот. а в мире это довольно распространенная практика То есть может может выглядеть например так когда компания Siemens принадлежит пенсионному фонду в котором участвуют собственно все сотрудники компании mm -hmm. и таких и таких конструкций в мире довольно много этих компаний mm -hmm. из и крупные сети британские одна из крупных британских этих розничных сетей ну, то есть там таких компаний сотни, тысячи, десятки тысяч. Uh -huh. Интересно. А вы по какой модели идете? Uh, мы плавненько движемся в сторону третьей. 3 это что, напомню? Ну, сейчас, в конце Когда лет... на IPO? Нет, ну а а, что, агентство и IPO это мало совместимые а что, вещи. А, а какое тогда? В сторону самоуправления и потенциально самовладения. Потому что третий гендиректор, четвертый национальный. А четвертый, да, да. Окей. Интересная штука. Слушай, у меня, наверное, ну, примерно так же, как я мыслю. у меня ценности, да, есть некие. Вот. Единственное, что они сформированы, я их вот стараюсь сам сформировать, как я вижу, как мне бы было здорово. То есть я считаю, что люди как раз-таки подсоединяются, получается, под моим ценностями. Я набираю людей, именно, которые хотят, ну, не то что хотят, которые соответствуют и которые также работают. И дальше мне кажется, что деление на разные продукты, то есть создание, ну, Множество разных продуктов не с единым гендиректором, а с менеджером, управляющим данный продукт ну каким-то, да, по каким-то показателям, по правилам. Вот такая вот модель, возможно, тоже. То есть деление на части, да, в принципе, они все независимые, они могут между собой пересекаться. Это легко делать, потому что у всех обучение там одно и то же, и у всех ценности одинаковые. Но нет обязаловки, да, что ты копирайтер будешь работать. То есть, если тебя попросили, ты хочешь участвовать в этом проекте, участвуй, не хочешь, не участвуй, То есть, вот, получается ну, такая, такая же что такая же угу. внутри. Ну, интересно, тогда тебе продавать особо не надо, либо ты можешь продавать вообще отдельное направление. Mm -hmm. Но ну, они все-таки очень сильно взаимосвязаны, не, не, не, не думал об этом. Просто когда ты можешь, сейчас есть такая штука, что предприниматели, ну вот я тоже знаю, что они очень сильно не ценят именно Свой главный продукт. Свой главный продукт это бизнес, получается. Mm -hmm. И ты тоже можешь упаковать и продать. И а, как бы продажа своего бизнеса, во-первых, не значит, что ты с ним расстаешься, ты можешь его, его клонировать просто по этой же модели и кому-то первое либо собрать. Mm -hmm. а, франшиза не всегда работает, потому что ты свое имя оставляешь. Но если убрать свое имя и сделать примерно то же самое с каким-то другим продуктом, то есть люди, которые с удовольствием это купят. Mm -hmm. вот но вот Меня такая больше как бы, тема импонирует. Я сейчас вот стараюсь, наверное, вот к ней как-то потихонечку идти. Интересно, то есть, то есть ты сам готов продать... Э да. Э да, у меня студия дизайна, Станислава Орехова, то есть я mm -hmm. своими не могу продать, но механику работы э я могу продать. То есть, по сути, э я могу взять, э упаковать систему, которую люди там сами будут создавать э 10 ну, лет, например. студия дизайна всегда будет да. да, например, да, я тебе даю всю модель, я тебе даю сотрудников, я тебе даю, в том числе могу дать портфолио, в том числе ты можешь меня же нанять, чтобы я как ардиректор, допустим, давал комментарии. И я как бы соглашусь, почему нет? Потому mm -hmm. что, по сути, твоей задачей является создание, как бы, ну, развитие этой темы на определенный рынок либо нишу. Да, ты можешь взять там специализацию какую-то, и либо у есть знакомые, которые с удовольствием будут заказывать. То есть, а у меня mm -hmm. их нет. То есть твоей ключевой компетенцией является движение этой темы за счет привлечения клиентов, а mm -hmm. наше получается исполнение. И ты можешь как нас нанимать, так и конкурентно любых других. Но система, mm -hmm. управления у тебя есть. Интересно. И вот и такие штуки ты можешь продать не один, не два, там, а много раз. Но mm -hmm. вот, это а, достаточно сложно построить, и она работает как раз, вот почему я спрашивал про а, ценности. То есть там это все должно быть а, простроено и прописано. И еще есть очень важная вещь, сейчас я тоже прошу, а, фильтрация людей, которые к вам приходят. Mm -hmm. а, как вы нанимаете людей, а, как к вам приходит потому что, я так понимаю, у вас очень конкурентная среда, да, и очень много таких компаний, да, похожих, которые тоже охотятся там за сотрудниками. Как вы, их вы выращиваете или вы берете готовых? Fifty-fifty, mm -hmm. то есть мы… Старайся, стараемся брать э, людей там, на уровне middle-специалистов и дальше... Чтобы технология у них была, а дальше культура чтобы, чтобы, чтобы они уже определились, что они хотят заниматься именно этой профессией, чтобы у них уже были какие-то э, какие э, результаты э, и ну, какой-то... Не с нуля, трек, короче, да? да. Не, не, не, не, не, не, не, не mm -hmm. с нуля, да. Вот. И дальше мы им даем там, и наставника, и крупные интересные проекты которые иначе бы они скорее вряд ли могли да. получить и получается что внутри агентства специалисты разут в разы быстрее mm -hmm. а плюс к этому появляются истории там и про рост в старших ведущих помимо там чисто чисто профессионального роста и реальный опыт работы с интересными проектами крупными компаниями и если человеку интересно именно развивать дальше строить такую систему там запускать свои команды или свои направления внутри агентства участвовать в разделении прибыли и в конечном счете становиться совладельцем агентства он может это у вас все сделать он это видит и видит свою карьерную лестницу получается да? и поэтому он выбирает это с вами власти да. Круто. Ну, то есть начинается вся история в том, что у нас э, ценности про uh -huh. пользу и про развитие, про развитие. и если его, для него это тоже ценности глубинные, то у нас есть все для того, чтобы именно эти две ценности реализовывать. Uh -huh. ну, ну, здорово. Ну, я еще... спрашивал в основном, потому что это ну, не только вы такие молодцы, но, то есть скорее всего у других компаний тоже это есть или нет все-таки, как у вас в рынке это сделано? То есть, ну, Почему именно к вам, да, он, а они в какую-то другую компанию пойдут? Есть ли у вас конкуренты вообще? Или вы каким-то уникальными историей занимаетесь? Ну вот именно то, такое пересечение компетенций и специализации довольно уникальное, но мы пересекаемся с... Довольно много там с рекламными агентствами, mm -hmm. с перформанс агентствами. Там можно открыть топ-10 mm -hmm. из перформансов. Ваши рынка. ценности уникальны, получается? То есть... Ценность и специализация mm -hmm. уникальны, потому что все mm -hmm. оказываются чаще всего в более узких рамках. там например, просто ведут рекламу, а там подписываться под тем, что будет рост продаж и для этого нужно работать со всеми этапами, ну, это, не, это сложно. <свят> ну да, <свят> конечно, но за это деньги платят побольше <свят> <свят> да. Еще про привлечение сотрудников Интересно, складывается офер людям, которые уже попробовали построить и пролить какие-то небольшие студии или небольшие агентства там, Например, там, с командочкой там, в 2, в 3, в 5, в 10, в 15 человек Потому что в чем история с этим рынком? Там человек, например, начинает как фрилансер, потом у него появляются помощники, потом это превращается в какую-то маленькую компанию. Он медленно-медленно получает выход на все более крупных клиентов. Все по рекомендациям, в рынок так устроен. И, только, и поэтому ты, может, ты не можешь вот так раз и перепрыгнуть через пять ступенек. Тебе нужно постепенно растить масштаб, интересность и сложность проектов, с которыми ты работаешь постепенно растить свою команду конкурируя при этом и с московскими агентствами и с инхаусом и вот это вот и, и, и потом ты там убил на это например 10, 10 лет и вот у тебя есть э, там, студия например на 15 человек э, и чего? Это, не, это не, не продаж, не передаж ресурсов на наемного гендиректора. Вот этот сценарий скорее может не хватать. И если такой человек приходит, например, к, к нам в агентство, то у него появляется доступ и к, ко всей инфраструктуре, и к наставникам, и к и возможность работать с крупными клиентами. И, там, собирать, строить команду внутри агентства, там строить направление, а на выходе становиться совладельцем не вот этого юнита а части с владельцем агентства в целом и это гораздо более стабильная, устойчивая, долгосрочная система и там в итоге получать дивиденды от э, доходов агентства а вы это как это вот, пиарите но ну, именно вот эту тему вот первый раз пришел рассказывать это очень крутая тема потому что ну я тебе свое как бы мнение сейчас mm -hmm. говорю потому что до того как ты сейчас только что рассказывал типа я ну, по сути ты говоришь что ты говоришь что невозможно mm -hmm. сразу же перепрыгнуть там и пойти в дамки то есть надо долго а, там 10 лет что-то Строить. Ну и так часто бывает. И, скорее всего, ты будешь так и делать, ну, обращаясь к человеку. И, скорее всего, через 10 лет ты никуда не продвинешься. Поэтому, дружище, там, приходи к нам, если ты талантливый. И мы запустим. Я все время это думал, пока ты сейчас рассказывал. Типа, ну, я-то хочу свое. То есть я-то хочу не там, к кому-то там идти. А потом ты сказал интересную фразу, что будь частью нас и получай вообще часть от всего. То есть мы, короче, не жадные. да, Мы наоборот за движение. Я считаю, это очень крутая штука. Очень крутая. И я считаю, что именно прям вот это и надо пиарить сильно. Uh -huh. А еще ну, у меня тоже возник вопрос, что возможно, я не знаю там ваш бизнес, но мне кажется, что если покреативить, какой-то мозговой штурм сделать, скорее всего нет необходимости 10 лет работы, можно просто посмотреть под другим углом и то, что ты сказал, что ну, только так постепенно по рекомендации. Скорее всего нет. Скорее всего можно каким-то хитрым способом придумать какую-то, услугу либо продукт, когда ты либо отстроишься, либо просто перепрыгнешь эти этапы. Что думаешь про это? Или это стабильность, которая должна быть обязательно 10 лет? То есть можно ли, вот допустим, я, ну, то есть, соображаю, я там послушал, посмотрел, я понял, какие есть агентства, да, ну не агентства, заказчики, какие у них проблемы, и придумал какой-то способ, как решать это по-другому, и условно поменял вообще идею. Ты не можешь это сделать, находясь в интернете. Тебе сначала нужен знакомство. Знакомство. Я могу на конференцию пойти? Uh... Ну как бы я сделал, давай так, я uh -huh. вот совсем не оттуда, как бы я отлично поступил, просто, ну посмотришь какую-то модель такую, uh, я бы что сделал, окей, okay, если я хочу продавать условному пику, да, тему с лидами, uh -huh. я дизайнер вообще, во-первых, что я могу сделать, я могу, значит, объяснить, ну то, что объяснить, я могу uh, захватить эту тему с учетом там строителей дизайнеров, то есть я могу построить ну, либо взять какое-то сообщество, то есть, ну, лидов оттуда, скажем так. Я могу построить систему по рекламе, которая запускается. То есть, я могу посчитать, сколько лидов я буду получать с рекламы, сколько конверсий будет, какую-то воронку я могу построить, базу, ну, базовую. То есть, по итогу я могу продать что? Я могу, они, скорее всего, у вас покупают готовых подогретых лидов для своей услуги. Так, у вас так, такая, как бы, финальная услуга. Uh, нет, они покупают рост продаж. Рост Но продаж. Кто, кто, лиды это важно. А продажи, продажи они продажи делают продажи или, или вы делаете? Uh, продажи делают они, ну, например, они. Там, с, наших, с наших каналов. Ну, поэтому они у вас, лидов покупают, и они продажи делают. Это, важ, это важная, это важная да. разница. Расскажи. Покупают именно продажи. Мы, мы вместе смотрим на метрики там, про лиды, про качественные лиды, про квалифицированные Но лиды. Вы их обучаете продавать? Uh, частично да. Окей. Значит, тогда вы даете, получается, частично, значит, короче, вы, получается, оказываете консалтинг по продажам, как надо правильно продавать, да, и плюс вы даете лидов. Вот ваша услуга, все равно она описывается очень просто. Нет? Где я ошибаюсь? Я приведу пример. Давай, смотри. Когда мы так. говорим про продажу лидов, mm -hmm. рядышком есть целый рынок cpi сетей и, в принципе, работы по CPE модели. Подогретых лидов. Хорошо. Которые прошли квалификацию, допустим, обучились, что в этой компании хорошо. То есть они что-то знают, это, это не холодные, это подогретые до какой-то степени лиды, которые, которых продавцы по вашей технологии могут... С, Конвертировать. Со всеми CPA моделями, в чем, в чем история? А, а что эти а, CP модели просто не учитываете? Это когда, когда просто клиент платит э, кому-то за, за лиды по типа 800 рублей за квалифицированный лид по таким параметрам. Подогретый. Я же сказал, что очень важная тема. То есть подогрев он... это значит, у него есть доверие, он хочет именно с этой компанией работать, он понимает, он уже послушал, скажем так, какой-то материал прошел, там мастер класс Я не знаю, как, как вы их подогреваете. То есть вы же подогревом занимаетесь, еще я так понимаю? Да, но мы это строим для для, для компании да. внутри, в, внутри. То есть мы не, как не на своей стороне их подогреваем uh -huh. С, со всеми и моделями. Это такая история, uh -huh. что э, они хорошо работают, когда вот есть веб-мастера, там владельцы сайтов, порталов, площадок. У них есть сво своя аудитория. И они могут, ну, например, там банковский портал, там люди оставляют заявки на кредиты, и можно и могут банкам продавать эти самые заявки на кредиты по 700 рублей за штуку, соответствующую определенным, определенным mm -hmm. параметрам. Но а, в чем получается история? А, как только приходят... А, Клиент ну, К этому порталу приходит банк С более выгодным предложением Внезапно у текущего банка Поток лидов Или, или заканчивается Потому что типа, он раз и весь поток переключился в, на, на другой банк То есть ты не владеешь этим, этим каналом Не управляешь им даже mm -hmm. Либо, например, эти лиды Стали продаваться в 10 банков одновременно И они вроде все Хотят кредиты, но конвертируются только в один И у всех остальных конверсии падают Uh -huh. И поэтому там вот история про работу по CPA-модели, она подходит только для некоторых специфических ниш, и скорее это просто один из каналов привлечения клиентов. Там, не знаю, контекст, таргет, блогеры, еще что-то, они все-таки остаются, ими компания хочет, хочет управлять сама. Если вдруг компания, там, банк тот же самый, находит кого-то, кто готов платить за работать по CPA-модели с обычными каналами, беря клиентов там из других CPA, из контекста, из таргета и так далее, то что это значит? Что туда заложено совершенно гигантских размеров маржа за риск, потому что если человек реально подписываться под такими условиями, он должен как-то сильно перестраховываться. И тут вопрос, нафига банку платить эту премию за риск, если он в любом случае эти риски несет uh -huh. а, в конечном счете. А, Во-вторых, там появляется очень много а, стимулов для людей, вот эту систему как-то подтюнить, под, под, под там какие-то левые лиды привести ненастоящие uh -huh. или еще что-нибудь такое. Все, кто работает с CPA, знают, что там проблема фрода, она очень а, серьезная. Uh -huh. а, и, ну, то есть, на самом деле, компании идут ровно в обратную сторону, они даже хотят не то, что агентствам не доверять, там, даже ведение просто как, как контекстной рекламы, вообще это целиком в инхаусы забирать, ну, есть такой тренд, часть, часть, часть, часть компаний э, так э, делают, чтобы, и, и даже, ну, во-первых, чтобы было больше управляемости и контроля, во-вторых, чтобы меньше было посредников в цепочке. Mm -hmm. И то, что мы делаем, мы скорее компаниям помогаем строить их систему маркетинга. Mm -hmm. У нас mm -hmm. даже mm -hmm. на части клиентов бюджеты не через нас входят. Мы вообще на это не смотрим. У нас mm -hmm. вся внутренняя отчетность э, финансовая, она про наши доходы, расходы там, за услуги, а бюджеты там, приходят, уходят mm -hmm. Круто. Тогда получается у вас услуга еще, то есть кроме лидов, кроме консультаций по продаж, еще входит создание вот самой внутренней системы, как к этой компании придут люди, как они там воронки поварятся, да, для того, чтобы именно ценности там этой компании, именно вот то, что заложено этой компании, значит, люди... В том числе, я да И Вот у меня такой пример просто, мы занимаемся, я частично, там, у меня хобби такое тоже, предпринимательство, я консультирую ребят, которые занимаются, там, допустим, мебелью. Mm -hmm. То есть, ну, сейчас, похоже это то, чем вы занимаетесь, или не похоже? У меня модель какая, очень простая. Я знаю, что есть компания, допустим, ей, чтобы э, привлечь клиента, она покупает стенд на выставке. Mm -hmm. Неважно, как, двери, шкафы, как, любая оконная компания. Она покупает стенд, он стоит э, миллион, полтора миллиона, допустим. Э, я спрашиваю, сколько вы за выставку получаете? Лидов? Он говорит, 60. То есть, э, ну или сколько-то, да. Mm -hmm. В общем, я могу посчитать, что их э, один клиент, который побывал на их стенде, ознакомился, там, стоит 6 тысяч, например. Uh -huh. вот, я говорю, что бы было, если бы мы, вы что покупаете? Вы покупаете вот такого лида, который там, знаком с вашей компанией. Если, допустим, провести его через видео, через обучающий какой-то семинар, через там, другие какие-то вещи, но этот лид будет стоить там, в два или в 3 раза дороже, то есть насколько это будет там, выгодно и будет работать. Давайте посчитаем. То есть мы делаем эксперимент, значит, считаем, а потом уже вопрос получается трафика, то есть мне не обязательно выставку организовывать, я могу с интернета провести людей по воронке, и только те, которые дошли, мы определяем Критерии, по которым он будет принимать, uh -huh. те будут, допустим, либо экзамены сдавать, либо тесты сдавать, и определяем стоимость. Ну, все равно это будет выгоднее, чем они 6 тысяч, получается, за льда. Мне это будет стоить, например, там полторы в производстве, а продавать могу за 3, допустим. Им это и выгодно в два раза, а я получаю полторы тысячи за человека, прошедшего по воронке. Угу. Дальше также я могу внедрить продажи, в принципе, я даже колл-центр свой могу дальше внедрить, доведя до момента заключения договора и передавать им в договор, угу. примерно Фантаст, так. Офигенная схема, но тут получается, что ты строишь, по сути, все на своей стороне, становится ли это частью компонента? Нет, это, это им, конечно, часть, да, да, это им. я говорю, допустим, построение банка. я не знаю, сколько, кстати, у вас средний чек, то есть я оценил такую историю примерно в 3-4 миллиона. У нас чек... Вот, Если я им все строю, отдаю... За проекты по ну, тестированию гипотезы, вот, да, масштабированию вот, продаж, да. они начинаются от э, полумиллиона рублей в месяц. Угу. И а там минимальный флайт, это один квартал. То есть, вот вот квартал такой я работы что я сейчас примерно сказал, сколько можно оценить... На, я затрудняюсь оценить, сколько будет стоить там продакшен угу. и вот вся вот эта часть, угу. но... Ну что, в 3-4 миллиона такое должно быть. А, ну работать. вот, в принципе, так и есть. Uh -huh. Ну вот такая схема прикольная. И самое прикольное, -то, что, что благодаря, получается, ну вот как у тебя, компания, да, то, что вот вы делаете, в принципе, похоже, да, что я хотел, ну, быть делать, и, наверное, тоже буду. Все это заходит на то, что тебе нужен дизайнер, нормальный, да, копирайтер, там, маркетолог, в принципе, я сам продумываю, как это делается. Ну, то есть я участвую, и если я хочу выйти, тогда мне нужно будет по сценарию. В общем, сценарий-то один и тот же. На самом деле, ты берешь мебельную компанию, потом берешь компанию по окнам, потом берешь следующую и так далее. Угу. Похоже? Есть, да, похоже. Интересно. А тут возвращаясь вот к кейсу про то, а может ли человек угу. сам быстро вот это все все узнать все найти и сделать какое-то уникальное предложение для рынка которое зайдет, зайдет сходу mm -hmm. я сейчас нахожусь ровно в такой же позиции с платформой маркетинговой аналитики по отношению к это второй проект по отношению к mm -hmm. зарубежным клиентам mm -hmm. То есть mm -hmm. в россии я все знаю что нужно как этим люди пользуются То есть я сейчас а, а что за проект? вкратце, что это за в чем суть? Ну, смотри, Допустим, у тебя на твоем примере у тебя для э, дизайн интерьеров, там, наверное, и, и идет какая-то какая реклама. Э, Люди приходят там на сайт, возможно, подписываются на какие-то рассылки, и но ну, в конце концов становятся лидами, как-то ходят у тебя там по CRM по, по этапам, в итоге закрываются. Uh -huh. И тебе, как предпринимателю, или там, как если ты есть ответственный за привлечение клиентов, интересно узнать как работают какие каналы рекламы, uh -huh. как работает вся воронка по, все, по всем этапам, отслеживать это автоматически в ежедневном режиме с, и еще с учетом разных вариантов атрибуции, потому что ты можешь посмотреть, кто тебе привел лид, как, какая реклама была самым первым касанием с клиентом. Это а конверсия вот... CRM, получ... ну, как бы CRM получается? Некая. Нет, CRM мы берем твое, мы выгружаем все данные из рекламных систем, аналитических, типа Google Analytics. там нету? Там есть данные там, в Analytics, Google Analytics, например, про посещение сайта mm -hmm. Но какие из них закончились продажей, и тем более с no, каким чеком, и тем более с какими повторными продажами Но Тебе надо общую систему брать, там, например, типа Get-курс, например, там, обучение, там все это есть уже. Ну вот там, возможно, для, специ... для да. специализированного кейса есть, да, да. Да. а для не специализированных там, и да. Да. да. Там в чем история со специализированным? Есть еще ROE-STAT, например. Да. А, система классная, но она подходит для типовых, сценари... да. для типовых сценариев. Стыкуются там с условной Вот если у тебя простые, простая реклама AmosRM, наверное, ты в, в Roestat сможешь собрать себе да. всю нужную аналитику. Но если ты, там, например, банк Пик ну да, или, тебе посложнее, что-то надо. Или у тебя просто чуть-чуть у тебя отличается от стандартных процессов, там длинный цикл сделки двухмесячный, э, или у тебя там много повторных продаж, их нужно обязательно считать в первого, вот в тот канал, который привел изначально клиента. Mm -hmm. Или ты хочешь вывести какую-нибудь специфическую метрику для себя? Там, сколько у тебя клиентов в, по каналам. Которые, у которых стоит признаки, что они прошли маркетинговую квалификацию Но без тестов дублей и без тех, кто купил демо-продукт Mm -hmm. там uh, это все у тебя uh, отсчитывается? У, у тебя в стандартных системах yeah. ты тут же упираешься в ограничения, да, а мы берем и делаем эту штуку, по сути, так, как ее делают крупные компании, строим биа-систему, но на своей платформе гораздо более стандартизированным mm -hmm. э, способом. Мы учитываем весь кастом, все, что все... все, все, что все всю, специфику, всю специфику, да, э, но при этом для нас это э, вот как раз отлаж, отлаженный процесс mm -hmm. на своей платформе. Прикольно. И вы это запускать на, американ... mm -hmm. на иностранный рынок будете? Да. И вот смотрев, что, что происходит на российском рынке, за счет 100 тысяч миллионов лет опыта, что я сам из этой сферы где сотни mm -hmm. компаний знаю изнутри, как работают, и с ними со всеми общался, и сейчас, допустим, продаю эти проекты по, марк... по внедрению маркетинговой аналитики, они у меня сейчас реально происходит за полторы встречи. Типа mm -hmm. одна встреча на полтора часа, один follow-up, и так и, окей, поехали. Mm -hmm. То есть настолько хорошо сейчас получилось именно Российский. Да? Да. А, -а, -а. а там чек нормально. Нормально. Типа внедрение – это э, миллион-два миллиона рублей, mm -hmm. и потом еще чек 100 тысяч рублей в месяц в Вот. А, и вроде вот, я весь такой умный, красивый, кучу всего знаю, платформа есть, и есть условно рынок Канады. Я, конечно, могу съездить на конференцию, но может быть там со мной, со мной кто-то поговорит но там э, другой менталитет, другие связи, люди, которые реально принимают решения, они не будут вот так на конференции скаутить рынок, э, там э, другой вообще подход к специализации. Вот эти рассказываю наше преимущество, универсальная система делается под ключ, mm -hmm. а там, насколько я знаю, люди вообще по-другому мыслят, они так, окей, кто специализируется Благодаря. на маркетинговой сквозной аналитике для вот этой вертикали, конкретной вертикали там для Очень продажи автомобиля да, там, да. там, там все на супер русских нишках да. если я со своим вот таким гениальным придуманным и даже работающим в России предложением ну, да. придут туда тебе туда не надо в... а зачем почему тебе туда не продавать или рынок маленький а... Мне интересно, это для меня это просто действительно, след, конечно, след, след, след, след следующая ачивка. В, в, в таком виде нет, да, да, придется да, сильно докручивать да. и продукты, и позиционирование. Ты и просто это режешь это делать. все на оферы разные и говоришь вам вот это, а как бы система одна и та же. То есть систему ты используешь такую же, но шинкуешь по, по, по на много-много разных продуктов на стол. Или так, и или каждый... все-таки все уходить в сильно большую специализацию? — Так а, это и есть больше специализация? — Нет, прям специ, как бы, вот, вообще специализируйся. — Ты не меняешь вообще продукт, просто говоришь, это дам для автосалонов. — Вот а посмотрим, зайдет или не зайдет. А. У меня на, на, на эти эксперименты, скорее mm -hmm. всего, уйдет э, год-два mm -hmm. до тех пор, пока я не найду это, что называется, там, mm -hmm. хороший product market fit. Mm -hmm. там, точное понимание своего сегмента рынка, клиентов, потребностей и такое предложение, которое реально эти потребности очень круто закрывает и там что, вот, типа, не могу от лидов и от продаж отбиться и потом это, это, всю эту историю масштабировать и потом уже может быть выходить в соседние сегментики. Mm -hmm. Но ну, вот, когда я это, мне это предстоит делать, ну, там, там могут понимать, там, помогать адвайзеры, консультанты, акселераторы, там все как один говорят, нужно ехать туда ножками и там на месте, на месте все это делать. Возможно, невозможно точно там привлекать инвесторов ранних стадий, потому что это тоже помимо денег. В принципе, достаточно денег, чтобы развивать эту платформу самостоятельно, но правильнее вовлекать больше людей, которые будут там делиться как раз и связями, и опытом, и чтобы это все получилось быстрее, как раз вот именно для того, чтобы быстрее проходить как каждый шаг этого пути. Можно самому все это делать, но это очень дорого, долго и дорого, и вероятность понижает. То, что вот это, допустим, окно возможностей для маркетинговой аналитики, оно вот несколько лет. Mm -hmm. Причем вот с, там, с этой концепцией в чистом виде, там, в упрощенной, там есть Ovox, есть Improvada, есть уже крупные компании, например, которые стримингом данных занимаются. У нас есть фишки по сравнению. Главное не опоздать. Ну, скорость да. оказывается очень, очень mm -hmm. важна, особенно вот в технологических историях, но, в принципе, во всех остальных тоже. Вот мы придумали концепцию с джедаемом в 2011 году, Вот она в том виде работала 3-4 года, mm -hmm. а потом нужно было придумывать новое, потом нужно будет еще но новое. почему она перестала работать? А в тот период все в интернете безумно росло, а мы внезапно оказались людьми, которые на этом, у, этого, у кого уже есть больше всего опыт, кто на этом специализируется. Mm -hmm. То есть можно было запустить э, просто контекстную рекламу, просто старый хреновый сайт, знаешь где, mm -hmm. там, 5 страниц по разделам, тут mm -hmm. описание услуг, тут цены, тут прайс-лист, тут статьи, тут контакты. Помнишь, такие сайты были? Да. Вот. Там заменить, например, на лендинг, где все по, -по полочкам для человека разложено и есть, есть призыв к действию. И типа бабах, у тебя продажи с интернета выросли в два раза. Mm -hmm. вот. Сейчас такое не работает. И сейчас работают подходы про скрупулезную генерацию гипотез, тестирование, миллион разных комбинаций. Нужно кучу денег и усилий влить, чтобы найти то, что работает. Нужно проводить исследования, делать коридорные тесты, разговаривать с клиентами чтобы там, подстраивать предложение под них, и вот тогда ты находишь ту комбинацию, которая работает, и вот тогда ты ее можешь нормально масштабировать. И то, что раньше делалось там, в большинстве случаев, в типа вот, с первой попытки, сейчас вообще вся работа, типа запустить рекламу, тебе кто угодно может вся работа превратилась не запустить рекламу, а найти то, что работает. автоматом. А реклама, да, это просто, это типа, ну, да, идти в интерфейс, накликать, написать, запустить. Это самая простая часть, как это вообще может быть. Круто. А что ты думаешь про личный бренд? То есть, насколько он влияет, там развиваешь ли ты как-то его? Я много лет подходил к этому примерно с такой стороны. Во-первых, что... Я сам учусь и сам чем-то вот делился какими-то заметками в блоге. Мне было неважно, сколько там людей его читает, ну и в соцсетях, соответственно, просто это часть моего процесса. Mm -hmm. Учусь, описываю, публикуюсь, мне приятно делиться, мне приятно получать отклик какой-то там ну, лайки или комментарии, или когда человек говорит, что ему это чем-то чем помогло. У меня одна из личных ценностей — это радость. И вот история про, допустим, делиться знаниями или обучение, она, я понял, что она для меня она ценна тем моментом когда я получаю эмоциональный отклик с той стороны. А, Которая общая радость. А, но потом у меня этот процесс э, сломался. Потому что я перешел от того, что я штудирую там книжки, статьи и курсы, к тому, что я просто иду, разговариваю с людьми, которые уже, уже в теме, как бы из них выцепляю те знания, которые вот мне нужны прямо сейчас под конкретную задачу. В этом процессе нет момента, где я пишу километровые конспекты, а потом их куда-то публикую, куда-то публикую. Почему такие, если он это не может делать? То есть была наоборот, мне кажется, интереснее Была задача такая к такому то поконсультировался, он мне накинул какие-то идеи, я попробовал, может быть, даже интереснее. Мне сейчас не так интересно сидеть за компом с клавиатурой. Интерпретировать на голосом? Ну, не мой формат. Это с одной стороны. Как я пришел, в принципе, в какие-то истории про то, что я публикую какие-то материалы. Изначально мотивация была такая а потом я но ну, есть и функциональная сторона то есть я заметил что те люди с которыми мне больше всего нравится общаться и работать они так или иначе э, пришли не с хедхантер все так тоже бывает просто в процентах это очень редко они пришли из того что они где-то меня увидели услышали им понравилось то что я, э, о чем я думаю что я говорю они там, почувствовали какой-то матч и они после этого приходят уже, там на... даже не сразу, через год, через два, через пять приходят там, там, со мной или в моей компании поработать. И когда я эту историю осознал, я понял, что ну, есть еще одна потребность. Мне нравится работать с людьми, с которыми я чувствую меч. А для этого нужно как-то рассказывать о том, кто я, какой я что, я, что я, что я делаю, и тогда они будут приходить. Вот я сейчас ищу как раз формат, садим, вот мы сейчас с тобой тестируем, что можно прийти и поболтать. поболтать с да. Абсолютно не в себе человеку. Вот второй, вот сейчас я пробую вот этих предпринимателей-редакторов, это... Ну, вообще, это было, наверное, довольно дерзко, чтобы прийти в Фейсбук и сказать запрос в космос. Я хочу человека, который умеет и любит писать тексты. При этом он предприниматель. И чтобы мы с ним гуляли, болтали, а он писал текст. Отличная тему? Почему нет? Ну, в принципе, вообще супер. Ну, я примерно так же и делаю. То есть я с ним работаю, говорю, ребята, ну, типа. Короче, не я должен оплатить, а вы по сути мне. То есть у меня вот вчера была обратная связь с редактором, который учился у Короля, кстати, он мне его посоветовал. Он со мной работал год, написал тексты. Вот он вчера мне написал и спасибо, благодаря тем той работе, которую мы с тобой делали, то, что он на меня работал. Он говорит, я создал агентство и типа mm -hmm. его открываем, и вот ссылочка. Я говорю, ну круто, давай говорит, с тобой запишем интервью. Юрий его зовут. Юрий, привет. Вот. Это же круто. Почему нет? Ну. Классно. Да. Нет, я поддерживаю такой ход, поэтому я тоже как бы, тебе написал по нему. Расскажи немножко, знаешь, о чем? Я знаешь, почему про личный бренд спросил, как бы не с той точки зрения, даже как ты привлекаешь, там, ну, например, своими мыслями и идеями. Сейчас такая тенденция, да, что как бы люди очень сильно устали там, от очень умных, там, образованных ребят, да, хотят себе посмотреть в жизни, какие люди. У меня есть описание меня, и там я сделал то-то, добился того-то, значит, такие-то у нас а, достижения, да, книги, там профессии, все дела. Но все мне почему-то пишут, какие классные у тебя собачки, как ты классно там, ну, как бы отдыхаешь. И я понял, что вообще нужно то, что у меня в финале было типа мои хобби, увлечения, личная жизнь, надо вообще вверх. И потом mm -hmm. это ты когда проявляешься в жизни а, вообще и как ты проявляешься, там твои интересы, увлечения, оно эти качества они необычным образом Переходит и на работу, то есть, скорее mm -hmm. всего, только есть. Что немножко о себе, то есть, вот, какой то в жизни, что тебе нравится, чем ты может быть увлекаешься, там, помимо работы, что тебе доставляет удовольствие, что тебе может быть, не, не нравится, или как проводишь свободное время? Ну, вообще, работа занимает все-таки большую часть моего времени. Это даже бесспорно. И и, и внимания. Mm -hmm. а все, на самом деле все очень, очень перекликается с ценностями. Вот у меня есть ценность на моем внутреннем языке, это называется, делать настоящее. Mm -hmm. Это что такое? Uh, uh, uh, ну вот, например, uh, была учеба в универе на первом курсе, mm -hmm. а пришел какой-то человек странный и говорит, там ты компьютерщик, сделай мне визитку mm -hmm. вот, там, за 50 долларов за дизайн. Uh -huh. И мне вот эта история на тот момент была в 100 тысяч миллионов раз интереснее, чем э, там, лю любая, любые, любая учеба uh -huh. и так далее. Э, потому что, что это казалось более, более в жизни, более, более настоящим. И эта штука проявлялась вообще на всех э, этапах когда это превратилось в агентство, потому что это настоящая работа, mm -hmm. настоящая компания. А когда отказались от э, какого-то массового производства и решили делать маленькое количество, ну, с небольшим количеством клиентов, работа сильно плотнее, потому что казалось, что так чувствовалось в тот момент, что именно так можно сделать более настоящие вещи, mm -hmm. не какие-то маленькие кусочки, а вот как-то повлиять на реальную компанию, на ее, на ее развитие. А и э, такая же история, допустим, с переходом от э, агентства к э, Элли, то есть э, там э, мне хочется поставить галочку и завершить вот этот процесс про построение э, самостоятельной компании. Это займет еще там неск не, несколько лет, когда я смогу там действительно подтвердить, что все работает так, как, как я задумал. Э, вот, но дальше интересно построить технологическую B2B SaaS компанию на зарубежный рынок. Зачем? Незачем. Я чувствую, что вот это, это, это настоящее, что сейчас хочется сделать. Uh -huh. а вторая большая, большая ценность – это про развитие, про интерес, про, про, про любопытство. На внутреннем языке это называется типа, «мне важно, чтобы было интересно». Если не интересно, не любопытно, то я явно не буду этим заниматься, что-то по поменяю. Сейчас прохожу обучение на эволюции. Это годовой курс про развитие взрослых людей, там теория вертикального развития, много разных практик. Mm -hmm. э -э -э полезно? Да, мне, мне, мне безумно полезно. Mm -hmm. Я просто кайфую от тех преподавателей, которые там есть, и вот вообще всего сообщества. Само на потоке одновременно 130 человек, это очень много. Я на по большей части онлайновая, хотя московская часть и в оф офлайне в ПСС собирается. И я никогда не видел настолько классных, умных, открытых, безопасных людей. То есть там очень быстро, даже несмотря на то, что онлайн, мы быстро довольно открываемся, это кайф. Ну и материал там очень интересный. Дальше у меня есть ценность про... На внутреннем языке называется Чтобы нравилось, важно, чтобы нравилось. В принципе, это про комфорт и какие-то маленькие штучки. Вот я сейчас к тебе э, в гости сюда приехал, и такой кайф от вот этого пространства здесь, а от техники, угу. вот, И с тобой очень приятно. Спасибо. А, но при этом, например, там общение с людьми для меня не является самостоятельной ценностью. Я угу. а все-таки про больше внутри, внутри себя живу. Угу. Но я испытываю вот эту совмест... совместную радость, такое удовольствие mm -hmm. от сов совместных каких-то переживаний или моментов. А, и это во много чем привык. Я сюда приехал там, на каршеринге, -кар на mm -hmm. мерседесике, то есть специально выбрал приятную машинку, чтобы... mm -hmm. потому что мне нравится водить, слушать музыку. Совместить приятность с полезным. Да. Классно. Поэтому, при когда приходится расставлять приоритеты, я комфортно могу легко пожертвовать. Это не а, первичная ценность. Но когда ничего не мешает, там у меня дома тоже очень классный сетап, стол такой с mm -hmm. э, большой деревянный деск э, с российского производства, с mm -hmm. э, кнопочкой, он ездит вверх-вниз. У них совершенно отвратительная mm -hmm. доставка, но mm -hmm. бесконечно кайфные столы. Mm -hmm. Отлично. Я периодически так вот рекламирую, просто потому что очень хочется поделиться mm -hmm. приятным. Ты про них написал пост? В какой-то момент писал, да. Uh -huh. ну, прикольно. Ну, я, в принципе, как бы про это и имею в виду, да, что вот у тебя рабочие моменты, есть какие-то жизненные, и вот жизненное оно откликается очень там ярко, очень интересно. Uh -huh. Тоже об этом прикольно поговорить. Супер. Uh, я не знаю, там, будет ли у тебя там еще там желание, возможность, если бы ты захотел uh, какие-то следующие темы затронуть, чтобы это было, что мы, скажем так, сегодня не затронули, да, какие еще вещи либо материала тебе интересны повседневные какие-то да то есть сегодня мы познакомились с тем чем ты занимаешься mm -hmm. какие-то ценности до да? основные набор сотрудников работа там куда ты двигаешься вперед да какие у тебя там задачи стоят что ты сам думаешь расскажи после вкуса наверное, беседа да? что ты ожидал что планируешь дальше делать то есть не было специального плана есть, нет да, да, мы с тобой начали разговаривать, и как-то оно естественным образом в какие-то стороны ушло, у меня такой живой формат интереснее, но в целом интересно дальше было бы поговорить про… Тематически, если какие-то истории взять, то что это может быть? Мы вообще не затронули историю про Элли, про стартапы, про запад, mm -hmm. про интересно пообсуждать там российский IT-шний предпринимательский mm -hmm. мир. Согласен. Особенно so... я в этом ничего особо не понимаю, но и вопросы могу задать, наверное, интересные какие-то по этому поводу. Так что еще? Mm -hmm. Я просто почему спрашиваю? То есть, если кто-то будет смотреть, можно накидать тоже каких-то вопросов ну, на mm -hmm. эту же тему. да? Также мы сможем зачитать эти вопросы, кто может быть ближе там знаком с стартапами. Вот. Окей, okay. что еще? интересно поговорить больше про обучение развитие там как например ты получаешь новые знания перевариваешь сильно заморочен да про способы системного мышления быстрой обработки информации и применения на практике тестирование гипотез наверное да это тоже круто да обучение вторая тема может быть что еще давай третью возьмем еще какой-нибудь Интересно поговорить про вот, с, с, с, там, штуки, про самоуправление, самостоятельность, по построение самостоятельных компаний. Угу. Как сделать компанию структурно, чтобы... Да, тоже здорово. Супер. Ну вот, давайте возьмем три темы тогда. Если кто-то нас сейчас смотрит, слушает, напишите ответы, вернее, воп вопросы, да, если какие-то есть, как вам ответы все Влада, на сегодняшний вопрос, напишите в комментариях. И там, в следующие разы я думаю, что если мы соберемся, то обсудим там, одну из этих трех тем. Ну и постепенно, я думаю, мы можем их расширять, либо углублять, либо идти параллельно. Угу. Спасибо большое тебе Алла, за то, что приехал. Тебе спасибо, спасибо. что пригласил. И спасибо Сергею Королеву, что нас познакомил. Да, До новых встреч! <связь> Всем пока. Всем пока. Да, увидимся. Решили дописать бонус-трек, решили обсудить еще одну тему, четвертую бонусную, о том, как все вот может быть полезен тем, кто смотрит нас сейчас, кто запускает агентство, стартапы, он вспомнит, каким образом сам двигался, да, и какие стадии агентства есть в развитии, как условно с 5-15 человек дойти до миллионов, правильно? Да. Расскажи еще что-нибудь. Ну, то есть, мне как раз… Есть предприниматель, часть предпринимательского пути, который я прошел не так давно, это как раз про построение продуктов, юнитов и там, там каждый юнит там растет, допустим, с нескольких человек до 10-15 Юнит это что? Это как раз направление, направление как мини-агентство. Ми, ми, ми, ми, ми Мини-компании в компании. Вот да. как их строить чтобы через них растить. Да. И как или свою такую делать mm -hmm. или как у себя у себя в компании такие mm -hmm. делать. Супер. Uh, Ты я... расскажешь суперсоветы, да? Как, как, как это делать? Uh, скорее, да, наверное, расскажу там, про опыт, про ошибки, про там, то, как я это вижу, как, как это должно выглядеть сейчас, И учитывая, что там юнитов направления сейчас 7, тогда получится такой агрегированный опыт из. Он не привязан там, чисто к рекламе или чисто к дизайну, а по сути к любым э, профессиональным услугам mm -hmm. Здорово, и предприниматели, которые сейчас на этом пути с небольшими агентствами Уже с каким-то опытом могут узнать, как масштабироваться yeah. Супер, ну вот еще одна тема